Одноклубники, всех приветствуем! На отправке у нас очередные мотобуксировщики железные собака». Данные буксы отправляются в город Санкт-Петербург. Представлены в следующих комплектациях на 500-й гусенице. Гусеница у нас прошипованная. Звездочки установлены 11 на 26 стандарт. Усиленная импортная цепь сальниковая. Двигатель из Мощность двигателя 15 лошадиных сил. Дополнительно был установлен фильтр и принудительный кран. В центральную топливную магистраль. По желанию нашего одноклубника Александра была установлена мощная светодиодная фара, на 60 ватт. Фара светит очень мощно. Катушка на зонкшине установлена. 9 ампер это 108 ватт. И также были установлены ручки с подогревом. Дополнительно была установлена ЧК аварийной остановки и механический тормоз с фиксатором на руле. Букс представлен здесь на катковой подвеске. Подвеска мягкая, независимая. Можно эту подвеску менять и на подпружиненные склизы, и на цельно-резиновые колеса. В этом мы никого не ограничиваем. По просьбе Александра был установлен ПНД ящик в багажный отсек мотобуксировщика. А в ящик мы сложили необходимые комплектующие, которые были сделаны при заказе. Ящик абсолютно герметичный, закрывается на застежку, крышка прилегает плотно. А рядом с ним мотобуксировщик железная собака Мини на 380 гусенице. Также по желанию нашего одноклубника были установлены здесь ручки с подогревом. Двигатель Зонгшин мощностью 9 лошадиных сил. Габаритами он точно такой же как 6,5 сил. Но здесь увеличен сам картер и больше объема. Бук здесь представлен на катковой подвеске, рама выполнена из П-образного листа, лазер плюс ЧПУ гибко. На буксе также присутствует фаркоп снегоходного типа, брызговики из ПНД пластика. Букс очень получился тяговым и бодрым. Здесь также установлена усиленная цепочка, но только уже не сальниковая, а успокоитель цепи и звезда на 32 зуба. Этот букс может развивать скорость не более 20-22 км в час, но при этом тянуть за собой минимум как трех пассажиров на накатанной дороге. Под этот маленький буксировщик специальные санки у нас есть, длина саней 1,25 м. Сани поставляются с металлической обвязкой и накладками из ПНД пластика толщиной. 8 мм. А в эти сани Укс мини помещается свободно, не выходит за габариты этих саней. Уксом с красным 500 были заказаны двое саней полтора метровых, и сани оснащены подрезами. Подрезы имеют толщину металла 2 миллиметра, длина подреза 30 сантиметров. Подрез мы ставим под накладку, когда происходит стирание его полностью, его можно перекинуть в нахлест накладки и дальше продолжать ездить. Подрезы хорошо работают на голом открытом льду, где нет снега, либо на твердой накатанной дороге. Подрезы создают дополнительную курсовую устойчивость и сани как с управляющим, так и с пассажиром не таскает по дороге. Также сани подшиты пластиковыми накладками из ПНД пластика толщиной 8 мм, ширина 50 мм. Сани имеют по периметру металлическую обвязку и в комплекте поставляются с А Мы приступаем к загрузке. Всем спасибо за просмотр. Пока!